Если у вас нет друзей, значит нужно их заводить самому. Что такое PBN? PBN это те самые сайты, которые создают для того, чтобы ставить на себя же ссылки. PBN это частная сетка блогов, которая создается с целью получения ссылок. Вы создаете ряд сайтов, наполняете их контентом и затем ссылаетесь на себя, либо на других. Создание ПБНов требует много вливаний, финансовых и больших временных затрат, а самое главное рисков. За то, что спалят вашу сетку, это грозит тому, что ваш сайт и вся ваша сетка может вылететь к чертям с индекса. Ну, я бы вам рекомендовал использовать исключительно белые методы, как мы это делаем в компании Quick, И трафик наш растет.